Физиологические пути стимуляции жиросжигания Основным стимулятором выброса жиросжигающих гормонов является стресс Стрессовая реакция представляет собой совокупность последовательных изменений в организме Которые составляют общий адаптационный синдром Первая стадия – стадия тревоги Она характеризуется развертыванием активности механизма общей адаптации Типичным изменением в функциях эндокринных желез при этом является усиленная продукция адреналина норадреналина и кортизола, которых жир боится больше всего Одновременно активация симпатической, вегетативной, связывающей все внешние и внутренние органы нервной системы резко стимулирует окислительные восстановительные реакции, характеризующие распадом ликогеновых запасов и утилизацией жиров, механизм общей неспецифической адаптации и так далее, стресс обуславливается каким-либо фактором – стрессом. Какие стрессоры можно взять на вооружение в борьбе с лишним жиром? 1. Силовой тренинг режим работы. В данном случае мы имеем дело с физической перегрузкой, что заставляет организм включать механизм приспособления к экстремальному фактору окружающей среды. Приличный вес штанги, особенно в базовом исполнении, дает неслабую встряску в центральной нервной системе. Центральная нервная система приводит организм в состояние стресса, заставляя его адаптироваться, выбрасывая упаковку гормонов для запуска гомеостатических реакций. Гомеостаз постоянно внутренней среды. Это то, чем озабочен любой организм на протяжении всей нашей жизни. Силовая тренировка заставляет его мобилизировать энергетические ресурсы для обеспечения мышечной деятельности. Распад и ресинтез АТФ активирует эндокринные функции, управляющие пластическими обеспечениями интенсивно работающих клеточных структур и после окончания работы заняться восстановительными процессами. Какие гормоны нам необходимы для запуска жиросжигания? Адреналин, глюкагон, кортизол, СТГ. При силовой тренировке неизбежен выброс адреналина так как он выполняет важную роль в активации анаэробного гликогенолиза в мышцах. Значительное использование гликогена мышц возможно лишь при наличии адреналина в количествах, превышающих его уровень в крови в покое. Через 30 минут работы наступает увеличение концентрации глюкогона, что необходимо для дополнительной стимуляции этим гормоном мобилизации запасов гликогена в печени. И, наконец, для использования оставшихся энергетических ресурсов вступает в работу Липолитическое жиросжигающее действие адреналина и глюкагона, Которое обеспечивает мобилизацию жировых источников Номер два Аэробные тренировки Бег, гребли, велосипед и так далее Номер три Сауна. Любой перегрев сильнейшим образом возбуждает симпатика адреналиновую систему, заставляя выходить кровь дофамин, норадреналин и адреналин. Номер четыре Питание. Прекрасным физиологическим стимулятором жиросжигания является переход на белковое питание. Речь не идет о безуглеводной диете. Просто при обычном питании, как правило, люди перебирают сахаром и жирами. Виновата в этом, скорее всего, гастрономическая индустрия с ее технологией улучшения вкусовых качеств, сроков хранения и дешевизны. Но это интересная тему достойно отдельного разговора. Переход на белковое питание в данном случае предполагает ориентацию Пищевого рациона на обезжиренные белковые продукты и клетчатку, овощи, овсянка. Прием чистого белка на лучше сывороточный изолят, ускоряет темп основного обмена на 15%. Белок требует калорий для усвоения, то есть сам по себе сжигает энергию. Белок не откладывается в виде жира, как углеводы. Белок предотвращает распад мышечной ткани и стимулирует ее анаболизм. Как известно, больше мышц меньше жира. Что касается гормонального изменения при переходе на белковое питание, то оно характеризуется большим образом самоток трапина о жиросжигающем действии которого уже было сказано. Номер пять сон. Сразу следует сказать, что липополи стимулирует СТГ, выделяемый в два первых часа сна. Для стимуляции подобного выброса желательно соблюдать следующие условия: последний прием пищи исключительно белковый. На ночь лучше выпить кристаллические аминокислоты с преобладанием аргинина. Исключить вечерний прием алкоголя, углеводов и жиров, так как все это напрочь блокирует сам тропин во время Сна организм не получает пищи, а и поэтому переключается на жировой путь питания с помощью жиромобилизующего действия, СТГ и т.д. Катаболические процессы во время сна касаются только жировой ткани, если правильно подобрано питание. Для более продолжительного действия гормона роста в течение суток целесообразно добавить дневной сон. Хотя бы часа полтора Номер шесть. Фармацевтические стимуляторы жиросжигания Среди аптечных препаратов без рецептурного отпуска Некоторые из которых можно встретить и в магазинах спортивного питания Существует множество липолитических агентов Все их многообразие можно разделить на несколько групп Номер семь. Адаптогены Эта группа растений, лимонник китайский, радиола розовая, элеутерокок, оралия, женьшень, левзея и другие Повышает чувствительность нервных клеток и к адреналину, и к его предшественнику Адаптогены, подобно кофеину, способствуют накоплению Который, как мы помним, улучшает чувствительность клеток гормонов щитовидной железы и адреналину Истракты этих растений, повышая выносливость и стимулируя работоспособность, не вызывают истощения внутриклеточного САМФ В отличие от кофеина, поэтому их можно принимать на постоянной основе При использовании адаптогенов синтез жиров тормозится Усиливается окисление жирных кислот при физической работе Улучшается чувствительность нервных клеток и усиливается процесс возбуждения в центральной нервной системе. Понижается сахар в крови, что стимулирует выброс гормона роста, который улучшает анаболизм мышечного белка и ускоряет липолис. Номер 8. Аминокислоты. Некоторые свободные аминокислоты активно способствуют сжиганию жира, в основном за счет стимуляции выброса самотропного гормона, в частности гистидин, аргинин, орнитин и метионин способствуют поддержанию азотистого равновесия организма, усиливают синтез стероидных гормонов, предохраняют от окисления адреналин, обезвреживают многие токсические продукты. При введении в организм метионина уменьшается количество нейтрального жира в печени и снижается содержание холестерина в крови. Номер 9. Витамины. Такие витамины, как патентинат кальция, витамин, карнитина хлорид, непосредственным образом влияют на процесс жиросжигания, понижая уровень сахара. В крови. Они способствуют выбросу самотропного гормона, одновременно повышается синтез ацетилхолина, усиливающего тонус парасимпатической нервной системы, что способствует увеличению силы нервно-мышечного аппарата. Также усиливается синтез стероидных гормонов и гемоглобина. В значительной степени повышается общая выносливость и переносимость нагрузок. Бегать, прыгать можно дольше, жир сгорит быстрее. Кроме того, Гарнитин-хлорид способствует расщеплению жирных кислот и проникновению их через мембраны митохондрий, из-за чего часто используется для подсушивания мускулатуры. Ценным свойством витамина является наличие... Лобильных метильных групп, способных легко включаться в обмен за счет чего достигаются дермобилизующий и липолитический эффект. Номер 10. Гормональная терапия. В спортивной практике для максимального жиросжигающего эффекта нередко используются сами гормоны. Наиболее популярным в данном случае является гормоны щитовидной железы и самотропин. Щитовидная железа самая крупная из эндокринных желез до 20 грамм. Ее гормонами являются Тироксин, Т4, триоид, тиранин, Т3 и кальцетонин, которые регулируют метаболизм кальция и стимулируют его отложение в костную ткань. Т4 и Т3 обладают одинаковыми свойствами, повышают интенсивность метаболизма практически всех тканей и помогут увеличить интенсивность основного обмена от 60 до 100%. Они также усиливают белковый синтез, увеличивают размер и количество митохондрий в большинстве клеток, способствуют процессам гликолиза и глюкониогенеза, повышают мобилизацию липидов, увеличивая количество свободных жирных кислот для окисления. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на обучающий канал. До новых встреч, друзья!